Здравствуйте, я свадебный пиротехник. Из данного видео вы узнаете, какую главную и критическую ошибку допускают молодожены при выборе Fire шоу и как ее можно избежать. Чаще всего молодожены распыляются и хотят все и сразу. Также при выборе Fire шоу забывают об атмосфере, которая необходимо создавать на большинстве из площадок. Меня зовут Александр Кузнецов. Я занимаюсь свадебными шоу с 2007 года. В прошлом я артист цирка на льду, руководитель номеров «Жонглера на скейтбордах» и «Гимнаста на ремнях». Имею огромный опыт проведения фаер-шоу на свадьбах. Чтобы сэкономить ваше время, давайте перейдем к совету номер один, чтобы избежать ошибок. Чаще всего молодожены хотят включить в программу «Фейерверк», «Огненное сердце», пиратушки огнепады, музыку, освещение и еще много-много всего. И это прекрасно, но это и есть большая ошибка многих. Рассмотрим пример. Возьмем средний бюджет для шоу 40 тысяч рублей. На данную сумму заказать классный фареок на 3,5 минуты не получится, а вот сделать красивое шоу на 3,5 минуты с огненным сердцем, пиротехническими стробоскопами, холодными фонтанами, вертушками. И даже музыкой и светом получится. Совет заключается в том, чтобы выбирать что-то одно. Либо мощно освещаем небо ферверком, либо делаем красочное шоу на земле. Не стоит распыляться, и лучшим вариантом на свадьбу будет именно шоу с огненным сердцем и холодными фонтанами. Ошибку номер два, которую допускают молодожены, это то, что не обращают внимания на место, где они планируют провести файер-шоу. Есть рестораны и базы отдыха со своим красивейшим ночным освещением. В таких местах все правильно и проводить файер-шоу можно без дополнительного профессионального освещения. Но в большинстве мест это не так. И тут требуется, чтобы исполнитель обеспечивал вас освещением. Освещение нужно не только для декора, но и для того, чтобы обеспечить праздничную атмосферу на улице. Плюс освещение дает вам возможность получить классные фотографии и видео. Представьте, вы сидите в зале, где все красиво оформлено, играет музыка, красивый цвет. Тут ведущий приглашает всех на улицу. Вы выходите и видите площадку, освещенную прожекторами. Звучит музыка, вы подходите и начинается шоу. Интересно, правда ведь? Давайте немного пофантазируем. Представьте, у вас сегодня свадьба. У вас уже была красивая свадебная регистрация. Вы зашли в красивый ресторан. На вас все смотрят. Вы танцуете свой первый свадебный танец. Ведущий объявляет гостей. Вас все поздравляют. Наступает вечер и в зал вносят большой свадебный торт. А после все выходят на улицу для последнего штриха. Звучит музыка, вы поджигаете огромное огненное сердце или надпись «Семья». Вы танцуете свой второй плавный свадебный танец. В свете прожекторов и погружении пиротехнических фонтанов. Вы в свете Софит и вам все аплодируют. После шоу у вас останутся отличные свадебные фотографии, потрясающее видео, которое войдет в ваш семейный видеоролик, благодарность гостей и отличное настроение, и море положительных эмоций. А каким будет ваш свадебный финал? Главное это то, чтобы вы вышли на улицу, а атмосфера праздника не пропала. Я провел множество свадебных шоу. Одни выбирали огненное представление с участием артистов, другие фаершоу. Все молодожены, выбрав профессионального фотографа и видеографа, получают отличные свадебные фотографии. Сделав правильный выбор, получают отличное настроение, незабываемые воспоминания и благодарность гостей. Посмотрите, что пишут люди после Fire Show. Хотите себе так же? Помогу с выбором шоу-программы, я даю гарантию на срабатывание всех элементов шоу в любую погоду. Если у вас на мероприятии не сработает хотя бы один элемент шоу, я возмещу денежную сумму за него сразу после мероприятия. При заказе шоу сегодня действует скидка. Нажимай на ссылку под этим видео, заполняй форму и получи прайс-лист на почту. Я знаю, как сложно сделать правильный выбор. Если вас мучает сомнения, то посмотрите представленные в прайс-листе видео, после просмотра у вас не останется сомнений в выборе. Согласны? Тогда нажимай по ссылке под этим видео, заполняй форму и получи прайс-лист на почту. Вы еще здесь? Сколько бы времени не оставалось до свадьбы, год, полгода или месяц, я хочу сказать, что рано или поздно не бывает. Лучше всего заказать сейчас. Нажимай на ссылку под этим видео, заполняй форму и получи прайс-лист на почту. Да, я это никому не говорю, но если загадать желание на фоне огненного сердца, оно обязательно сбудется.